Спешите с 15 июня по 1 июля на мега распродажу в Долину Рос 05. Орхидеи по 250 рублей, Туи по 1300 рублей. А если у вас просто нет времени на походы по магазинам, все это вы можете заказать у нас на сайте mflower05.ru в садовый центр Долина Рос 05 на генерала Амарова 141.